Привет всем! Давайте поговорим про еду. Дело в том, что я очень люблю читать в Телеграме канал «Платье мужики и антропология». Недавно на канале появилось обсуждение книги Рекуса Кигучи «На горе. Тоска по уходящему сезону». И автор канала сделал очень интересный комментарий по поводу сезонности еды. Насколько я понимаю, к сожалению, саму книгу я не читала, но там рассказывается про всякие сезонные блюда, сезонные овощи. И вот комментарий звучал так. Непонятно, нам описывают привычки гурманов или обычные люди там тоже едят все эти овощи в эти дни года. Упоминались, например, лепестки плодовых деревьев. Я решила, что будет интересно сделать комментарий на эту тему, потому что, с одной стороны, еда и особенно сезонность еды – это одна из тех тем, которые я, в том числе, немножко копала в своих исследованиях. Ну, а во-вторых, я все таки живу в Японии и очень люблю, в том числе, всякие разные овощи. Итак, начнем, мы, наверное, с того, что сезонность ⁇ это действительно важный культурный код Японии, но связан он не с утонченными развлечениями образованных людей, типа там экибана, хайку и так далее, а скорее просто с традиционным укладом жизни. Как вы понимаете, крестьяне собирают сезонные овощи, не потому что они такие утонченные. Рыбаки ловят рыбу, на которую сейчас есть лов. А производители дешевой уличной еды делают эту самую еду из того, что есть в наличии. Отсюда у нас в основном и берется эта самая сезонность. И сюда же, кстати, относится региональность. В каждой префектуре еда немножечко отличается. И вот, допустим, если вы будете в нашей префектуре Мияги, то буквально на любом углу вы можете попробовать Гютан, говяжий язык. Зайдите в любую кондитерскую, и там вам предложат что-нибудь с бобовой пастой дзунда, которая такого ярко-зеленого цвета. И в других префектурах вам это все надо будет еще поискать. Уезжайте в соседнюю Ямагату, и там уже немножечко другой ассортимент. Но даже более того, какие-нибудь маленькие городки в одной и той же префектуре могут иметь местный какой-то продукт которые за пределами этого городка найти сложновато. Это все поддерживается чуть ли не на официальном уровне, иногда и вполне на официальном, потому что это выгодно. С одной стороны, это поддержка местного производителя, потому что если в супермаркете продаются овощи, которые выращиваются вот прямо здесь и сейчас, то, конечно, в этом задействованы как-то местные фермеры. Опять же, выгодно создание ажиотажного спроса. Если у нас только сейчас, только здесь продается такой-то сезонный овощ, то люди будут его покупать больше, чем обычно. И заодно это охрана традиционных ценностей, потому что, представьте себе, какие-то блюда национальной -национальные кухни – это тоже традиционные ценности. И поддерживать их, ну... Тоже, конечно же, нужно. И из этого и складывается ситуация, которую мы наблюдаем. Но а, есть еще один немаловажный факт: дело в том, что а, когда мы читаем про то, что японцы едят ростки бамбука, лепестки сакуры, или там а, листья хоризонтемы, нам кажется, что это все вау-ва-вау так круто. Так необычно, так экзотично. Но реально в большинстве случаев это просто овощи. Вот, например, сейчас у нас зима, и главные зимние сезонные овощи – это дайкон, японская редька, и хакусай, который у нас известен как пекинская капуста. И это просто аналог кабачка. Потому что они реально везде. Вообще-то они круглый год продаются в супермаркетах, но сейчас они находятся на почетных местах. Из них все готовится. Пойдите в любой ресторан, в любую едальню, и вам предложат зимние блюда, в составе которых будут дайкон и хакусай, Но помимо этого еще, если у вас есть друзья, знакомые, может даже и родственники, у которых есть свой собственный огородик, то вы непременно получите дайкон и хакусай в подарок, потому что их много и их буквально некуда девать. А вот совсем скоро у нас будет весна, и весной ту же самую роль практически будут исполнять нока «Молодые побеги бамбука». С ними еще такая вещь, что в свежем виде они бывают только весной, и это дополнительный стимул их покупать и употреблять. Поэтому даже люди, которые их не очень любят, рискуют в сезон непременно их съесть. Почему? Потому что домохозяйки, придя в супермаркет и видя на почетном месте этих самых токиноков, непременно их купят. И непременно что-нибудь из них сделают. Еще они продаются в ресторанах в качестве сезонных блюд. В школах и детских садах входят в меню. Поэтому, да, едят их практически все. И, кстати, хотя с одной стороны они не так распространены в качестве подарочного овоща, как дайкона акусай, но у нас есть такая семейная история. Когда нашей дочери было года три, наверное, или, может, два, они с мужем пошли гулять, встретили бабушку, которая у себя на участке копала как раз токинока, абсолютно незнакомая бабушка, и наша дочка за ее милость и маленькогость получила огромный побег бамбука. Принесла его домой, и мы его очень долго ели. Надо сказать, что дочка-то как раз его не ела. Она еще была слишком маленькой, чтобы такое оценить. Ну, и если говорить о, об овощах, которые вроде как и не являются э, такими распространенными, что их все подряд едят, но тем не менее есть в супермаркетах, то вот, например, у нас есть зелень хоризонтем. Э, кстати, Цветы тоже продаются, но я не знаю, как с поеданием цветов, потому что я знаю, что их употребляют, например, в темпуру, то есть жарят во фритюре, а вот что еще с ними сделать, я не знаю. А вот зелень хризантем употребляется довольно часто. Она есть в любом супермаркете, стоит она где-то на 20 йен дороже стандартного шпина шпината, и в зимний период ее можно брать просто в качестве... Ну для разнообразия и класть туда же, куда вы обычно кладете тот же шпинат, например, я ее кладу в салаты. Но есть, конечно же, и по-настоящему дорогие продукты. Например, мотсутаки, грибы, которые действительно стоят очень дорого, их называют японскими трюфелями. Да, для семейного бюджета они, конечно же, дороговаты, но они часто закупаются разными Заведениями в качестве приманки для покупателей. Скажем, вот меню от производителей Bento, то есть еды на вынос, Камадоя. И здесь вы можете сами сравнить сет с этими самыми Мацутакэ. Он стоит только чуть-чуть больше, чем самый стандартный сет которые вы обычно покупаете. Получается, что вы приходите в свою самую э, обычную Бентоя, затем, чтобы купить себе ужин, потому что у вас нет времени его готовить. Видите там мацутаки, потому что сейчас сезон. И, скажем, покупаете их. Э, если вы не купите себе десерт, который вы обычно покупаете, то обойдется в те же самые деньги. Ну, и еще один аспект, о котором необходимо поговорить, это создание ажиотажного спроса, спроса просто на пустом месте. В сезон появляется, скажем, мороженое со всякими сезонными вкусами, шоколад, всякие другие сладости, джанк-фуд и так далее, чипсы, например. Ну вот, скажем, такая известная вещь, как Киткат которая в Японии существует помимо своей обычной версии еще в качестве китката с зеленым чаем, который есть практически всегда, потому что это япония. Но буквально каждый месяц появляется еще какой-то киткат с сезонным вкусом или просто специальный киткат, который мы тоже часто покупаем просто чтобы по попробовать как же это так. Что же это за странный вкус? Это не имеет вообще никакой, по-моему, практического объяснения и делается исключительно для того, чтобы привлечь внимание и чтобы люди это купили и попробовали. Но, как вы понимаете, работает. И да, это покупают и едят самые обычные люди, которые просто дошли до супермаркета и увидели какую-то странную, вроде как и слегка привычную, но тем не менее странную еду что ж, какие выводы мы можем из этого сделать? Да, в Японии сезонность – это действительно очень важный аспект культуры, но при желании такую сезонность можно развить в любой стране, если только в это немножечко вкладываться. Скажем, если мы будем рекламировать кабачок чуть побольше, возможно, это станет настоящим правильным сезонным овощем. Кто знает? Так что нет, ничего особенно утонченного в этом, на мой взгляд, нет. Но штука хорошая и интересная. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.